Я думаю, что в этой части программы мы поговорим вот об инструментах рефинансирования, реструктуризации, такие громкие, красивые, очень длинные слова. Но на самом деле не очень понятно, в какой момент что из этого применять. А банкротстве я уже просто не говорю, потому что, честно говоря, когда мы готовились к программе, сложилось впечатление, что банкротство это не просто последний инструмент, а инструмент, по-моему, который вообще при, при, предпринимать. Ну прикладывать скажем а, а у меня у меня наоборот нельзя. создалось ощущение что личное банкротство это возможность списать вообще все долги и выйти сухим из воды вот видишь как по-разному мы слышали, к программе. Думаете? Ну, а, на самом деле банкротство если, если вот с юридической да, точки зрения вот это понятие, процесс, процесс очень неприятный даже для должника да конечно он позволяет списать не сесть долги, в тюрьму вообще но но, Мы друзья мои, задерег, это все сажать. равно платная история. Равно. И вы все равно должны будете это заплатить дорого. и арбитражному управляющему, и юристу, который да, будет я, сопровождать я дело. Да, я читал, что там от 30-50 до 200 тысяч да. это может стоить. Да, да но на рынке Откуда сейчас по Санкт-Петербургу 90 тысяч рублей идет. Ставка, а, юристы, берут, да. юристы, берут, юристы берут за это не То менее надо 90 накопить тысяч. 90 тысяч, не оплачивая... Блять, кредит на банкротство да. Да. Да. Гениально, слушайте, новый тип гораздо, Гораздо проще действительно идти в индивидуальном порядке с банками договариваться. То есть я понимаю, что это кажется что проще пойти обанкротиться? Нет. Гораздо проще нет. начать писать заявление, рассказывать о своем тяжелом финансовом а банки положении. пойдут, как правило, на, на эту Кто-то идет, кто-то не идет. У а нас были в практике. Крупные, мелкие банки. А это вот зави не зависит. Вообще не зависит от конкретного зависит. работника? Это, это зависит в том числе и от обстоятельств, которые, как вы доказали это, документами. Ну вот, допустим, и смотрите от политики банка Вот, значит, лишился работы, да, не могу больше угу. платить. Вот, угу. как банк, который лояльно настроен по отношению к клиенту, могу что он дать предложит? кредитные каникулы на определенный период. да Естественно, за которые ты тоже заплатишь потом. А, -то, да? Ну, безусловно, ты платишь, тебе же не дают безвозмездно пользоваться деньгами да, несколько да. месяцев так, чужими. еще да? какие-то есть а, варианты? Бывает снижение, например, у меня был клиент, который сделал подобные обращения, угу. ему сказали, хорошо, тело долго, возвращай, проценты все списываем. Разрешили до конца mm -hmm. срока, потому что человек говорил, я до этого платил, а вот тут вот ну вот такая история пошла: mm -hmm. вот сократили, не А Банковская сложно... история работает на человека. То есть кредитная это, история? Ну, ты имеешь? Да, кредитная история, mm -hmm. когда человек долго платил и, там, все, порядке, и все получалось, да. да, у него и ну вот момент... Та клиентка, о я описываю, да, у нее было пять или семь кредитов, с которыми она перестала в какой-то момент справляться. Из них три пошли в разной степени ей на встречу, да, кто-то сократил, кто-то дал отсрочку, кто-то предложил какую-то реструктуризацию, удлинить срок кредита, uh -huh, снизив uh -huh, платеж. Uh -huh. А четверо сказали, знаете, не знаю, нас это не интересует. И причем это не зависит от, а, ну, от статуса банка. И от величины. И от его, величины, да? к сожалению, да, это во многом может иногда зависеть даже от, ну, политики, которая в этот момент банк проходит, и, и, и в том числе и от специалистов, которые рассматривали. А вот скажите, коллеги, а какая-то консультация тоже поможет, вот, да, для того, чтобы чтобы, может, как-то настроить банк, да, повернуть его лицом к себе. Ну, Или зависит только от политики юристы, банка. Да. Да. Знаете, быть, это да. все тоже стоит денег. Ну, и, да. и, и, и когда человек, с, и, ему не выплатить по первому, второму и третьему, меньше всего он готов еще ну, к, идти к консультанту. Ну, да. Существует определенные, ну, даже и в открытых источниках рекомендация о том, что делайте по определенному шаблону uh -huh. обращения, прикладывайте документы. Если вас сократили ну, покажите бумаги о том, что вас сократили, mm -hmm. что вы остались без работы. Это условия, не, не, при которых не ты сам захотел э, просрочить? Совершенно так верно. Случилось. Ну, вот обстоятельства. Mm -hmm. То есть если ты в довольно документарном, убедительном виде покажешь банку свои обстоятельства, часть из них может вполне оказаться быть лояльным и пойти навстречу, и что-то изменить, но ну, по крайней мере, смягчить какую-то ситуацию. Mm -hmm. И не забываем про иждивенцев. Дети. Дети. Если вы остались без работы, и у вас еще есть малолетние дети, несовершеннолетние, которые у вас на содержании, то это тоже аргумент в вашу пользу для того, чтобы с банком договариваться. И когда банки отворачиваются, я всегда рекомендую не опускать руки. Можно идти, и показывать, и направлять письма, и потом в дальнейшем, когда банк вдруг попадет в суд, или вы сами, может быть, не боясь, пойдете обратитесь в суд о пересмотре условий договора. То вы всегда докажете о том, что вы прилагали усилия договориться с кредитором, но кредитор стоял на стороне.